Вот так вот. вот, чтобы он вверх шел. Я понял, у меня нету дырки. Мокрой рукой себе немножко прихорошусь. А что ты делаешь-то? Я откручиваю, чтобы С другой стороны? Я просто вот так... Все, я понял, для чего здесь зеркало. Видишь, для чего оно? Вот. прическу поправь. Привет, ты на канале Бромовед. Сегодня ко мне пришел Борис. И сегодня мы хотим немножечко хрипануть на такую тему, как коронавирус, пресловутый коронавирус. Какой канал не включишь, что не посмотришь, везде этот коронавирус. Итак, сегодня мы поговорим о коронавирусе, что это такое, кто это разработал, дадим наши рекомендации вам. Итак, Борис, привет! Рад, что да. ты опять ко мне заглянул. Скажи, пожалуйста, по-твоему, кто разработал коронавирус, откуда он появился и, собственно говоря, а почему он называется коронавирус? А, ну, начнем с того, что вирус, коронавирус, называется коронавирусом, потому что он опасен для корон, в первую очередь, то есть для королей и королев. Так, я думаю, для коров. И Для он бы назывался тогда корововирус Корововирус, да. да Да. Или коровий грипп какой-нибудь коровий... У нас же был свиной грипп недавно Свиной был, да Но когда был свиной грипп, в чем была его опасность? Дело в том, что результатом болезни свиной, ну вот этого заболевания, свиного гриппа, человек просто превращался в свинью Ага да, ну вот ты же знаешь, что много где говорится о том, что ученые исследуют, ну, проводят исследования на свиньях, потому что организм свиньи очень похож на человеческий организм. Так. Вот. И вот здесь по результатам действия этого вируса, свиного гриппа, то есть он по симптомам как грипп, но человек постепенно становится свиньей. Вот. И в итоге превращается <свист> э, э, в конченую <свист> свинью. Итак, как мы выяснили, коронавирус прежде всего опасен для людей, у кого есть корона. Вот. Но для коров он не опасен. Это да. первый плюс. Итак, едем дальше. Кто его разработал? Кто скажи, разработал? А, может быть это покажется банальным и удивительным, но... Я считаю, лично я считаю, это мое персональное мнение, что вирус, коронавирус был разработан вирусологами. Какая неожиданность! Да. Так. Вот был разработан вирусологами и, скорее всего, это были вирусологи не российские, не россиянские даже и даже не русские. Хм. Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Ну, проанализировав ситуацию, можно сделать вывод, что э, вирусологами, которые э, вывели э, этот э, вирус, коронавирус, э, могли быть э, ну, державы, в которых, э, в которых до сих пор э, есть традиционная монархия. То есть это либо Великобритания, uh -huh. либо Монако. Да. Либо Филиппины, да. либо Таиланд, кто у нас там еще корона ну, не снял. Возможно. Но а, также мы знаем, что а в Китае есть король. А, у них, нет, у, них Император. у них председатель коммунистической партии. Да? Да. Хм. Генеральный секретарь. Компартии в них. Значит, это англичане. Стоп удовольствие. И это второй плюс. Это были не наши. Это были не наши, потому что все-таки у нас пока президент, пока еще не царь. Ну, пока ну, еще не так, нет. По крайней мере, по, по названию. Окей. Okay. Борис, скажи, пожалуйста, а почему такая шумиха в средствах массовой информации? Вот вчера переключил канал, и там как стало шуметь? По коронавирус, коронавирус Я Думаю, боже мой, боже мой, еле-еле успел сделать потише, чуть не оглох. Почему такая шумиха? Вот скажи, пожалуйста. А, ну, у меня есть одно предположение, а точнее их несколько. Значит, первое шумиха вокруг коронавируса под той простой причине, что в принципе рассказать-то больше не о чем. Никаких событий не происходит. Нет, никаких событий не происходит. Экономика а, растет вверх у всех. Экономика растет. Э, вот, Жизненный зав... уровень повышается. За, заводы строятся. Да. Э, что у нас еще? Все по плану. Все по плану, все по плану. Э, и откуда это шумиха? Откуда это шумиха? Ну, если говорить э, несерьезно, если я вот сейчас пошучу. Э, если ты не против нет, нет. вот я хотел бы пошутить следующим образом вообще я долго не мог понять почему ну вообще для чего все это делается Коронавирус, коронавирус. Ну на самом деле коронавирус он ну не такой уж и опасный ну что там три человека заболела 10 умерла вот а шумиха такая как будто все наоборот и мне кажется, вам надо выпить чашечку чая. А. Чай. Вкусный чай, кстати, Антон. Новичок, да? Да. Специальные разработки. Итак, почему, на ваш взгляд, такая большая шумиха? Продолжаю. И с одной стороны, я понимаю, что это сделано для того, чтобы ну, что-то сделать с экономической точки зрения. Но не совсем понятно, кто выгодоприобредатели То есть, с одной стороны, появляется много информации о коронавирусе. Я специально проверял зарубежные издания, везде об этом говорят, то есть это не только в России Значит, то, что хотят в очередной раз нам втулить какой-то барбидол, вот, это, ну, отпадает То есть это может быть побочным эффектом, но это не цель Значит, также я думал, что это может быть связано с изменениями конституции, которые планируются, да но тут тоже это может быть побочный бенефит то есть мы можем взять этот инфоповод и постоянно его муссировать вот но это тоже не то потому что в зарубежных изданиях точно также на первых полосах коронавирус может быть они тоже попытаются менять конституцию вот и тут я подумал они а американцы ли задумали изменить нашу конституцию таким образом чтобы их э, коллеги российские и, так сказать, протеже э, не могли э, находиться у руля власти, по крайней мере, официально. Хорошо. Потом я узнал следующее, что... А, а и есть еще один момент. Время, когда это происходит. Так. Время происходит... И одно очень интересное заявление китайских властей о том, что к середине марта этот вирус будет, ну, как бы, побежден. Во-первых, откуда китайским властям знать, как поведет себя вирус? Почему? Откуда такая точность? То есть сразу понятно, что, ну, как бы, это... Ну, такой немножечко наигранный момент. наигранный момент. А почему? И тут я вспоминаю свое, свои курсы по экономике. Свои курсы по версологии, Да, свои mm. курсы по экономике. И э, вспоминаю, что у нас по апрель еще идет э, финансовый год. Так. Вот. Э, то есть, получается, что в конце финансового года возникает некоторая ситуация, которая влияет на рынки. Так. И потом, то есть был китайский Новый год, Китай, в Китае открываются биржи, китайские индексы начинают падать. Так. То есть, в принципе, это теория... Ну, то есть вот так вот, прям резко-резко вниз. Прям вот... Вот, вот так вот. И возникает какая-то логическая структура. То есть, вроде как бы все одно с другим связано. Теперь... Нужно понять, а кто выгодоприобретатель? Почему китайцы сами а, не отрицают, что у них есть эпидемия? Потому что, ну обычно же, когда какая-то эпидемия реальная, там чумы вот недавно была, а, или там холера, что там еще. Лихорадка и бола, свиной гриб. Что у вас было? Да ну, таких не бывает, болезнь. Вот а. недавно же была, чума недавно же была. Чума, вот да. это вот. В да. 16 веке или в 15 на да, когда была? году. Да да. да. да. да. Вот. А, то э, об этом умалчивается ну, например сейчас э, в россии э, там э, официально офи по официальным данным э, миллион человек болеют вич да. миллион человек это очень много это целый огромный город это только по в котором, в котором дети женщины, мужчины, старики и э, мэр все болеют э, вич особенно мэр а мэр в первую очередь это как бы главный проказник это его кара проказник проказник так то есть это огромный город людей больных вич официальный город да да но об этом у нас как бы не кричать на всех этих самых со всех каналов и если вот сравнить вот с этим как вот называют с коронавирусом и спид не спит ВИЧ. ВИЧ болеют миллион человек, коронавирусом болеют два человека, и те. И, э, то, и, и один из них китаец. Да, в Китай. да. Вот. То есть, ну, как бы странная ситуация происходит. И тут приходит мне информация. По каналу, а, сверху. По каналу сверху, да, вот прямо из космоса. Ну, все, как, как, как мне в корону транслирует. А, мне транслируют следующую информацию, что э, на вот этой вот шумихе uh -huh. наварились сами китайцы Следующим образом, создали инфоповод, так. Э, индексы предприятий Обрушили. об, обрушились, да, потому что э, вот этот город, как его называют? Хуань, Хунай Хуй. Ну что-то с хун. Подожди. Подожди. Да, у нас там есть. Не надо не, надо не упоминать слова на букву Ху. <свят> потому что Ухань это крупный промышленный город, ага. в котором сосредоточены компании, в том числе, которыми владеют иностранные э, Бене... иностранцы. Бенефициары. Да, бенехилы. Бенехилы, да. <свят> Вот, То есть можно понять, что китайцы замутили этот инфоповод для того, чтобы упала стоимость этих компаний, чтобы, чтобы выкупить. выкупить с дисконтом эти да, компании. Да, да, вот, Потому что как они... ну, Китайцы вообще официально заявляют, что китайцы молодцы, в отличие от некоторых. Китайские власти молодцы, в отличие от некоторых. Что они сделали? Все мы помним, что в 90-е годы было куча китайских подделок. Что, делало, что сделало правительство? Официально они были на отрез отказывались от своей ответственности за то, что они позволяют своим гражданам mm -hmm. делать фальсификат. Так. И толкать его. То есть фактически они заняли все население производством подделок и подделок и подделок. Для того, чтобы стартануть экономику, чтобы э, начался оборот денег. Угу. Вот. Пошел экспорт. Ну, естественно, в Россию все мы помним эти дурацкие ко ко костюмы, блин. То есть пошел оборот денег и так далее, и так далее более серьезные производители вкладывали деньги в производство в итоге китай стал очень хорошей выгодной площадкой для размещения производства так. в отличие от россии так. и Туда пришли э, западные э, игроки, которые размещали там производство своих продуктов, своей продукции, потому что в Китае дешево. Что сделали китайцы? Поскольку китайцы хитрые, Очень э, они перенимали эти технологии Сейчас мы тоже видим кучу фальсификата Айфоны всякие китайские да, Но это называются реплики То есть берутся те же самые технологии Те же самые станки станки. То есть то, что происходило в Советском Союзе Да, только левачат как бы по-крупному Да, на государственном уровне Вот, да, и что происходило То есть китайские власти как бы все отрицали Типа мы здесь ни при чем Мы боремся с фальсификатом вообще вот Как только можем но на самом деле они позволяли. У нас же происходит наоборот. У нас постоянно э, ходят, накрывают эти какие-то. Э, Во-первых, разогнали этот черкизон, да, да, да, разог... палатки все снесли, ночь, посносили. Да, и да, посносили всех этих вьетнамцев до сих пор гоняют, которые нелегально там что-то шьют. С одной стороны, правильно гонять. Э, зарубежных граждан, которые здесь работают, потому что нелегально, без, без всякого учета. Да, потому что они зарабатывают деньги увозят к себе, вот. Но почему бы не гласно, не развивать, вот, вот не идти по пути, который Китай уже прошел и успешно? То есть можно уже идти вслед за Китаем. Пользуясь его примером. Пользуясь примером. То есть пусть у нас делают. Э, всякие э, вот эти вот э, поделки подделки ну, мел, мелкий бизнес, всякие да, там, пусть одержит. он будет точь-точь, китайцы до сих пор, они машины делают, там три грубо говоря, полоскогубцами там вмятины по, по, поставил, все, уже другой дизайн автомобиля, вот они до сих пор этим пользуются и успешно вот почему бы нам это не делать людей у нас полно желающих работать вот вместо того чтобы я не знаю там наркоманить и заниматься проституцией и заражать заражать ВИЧ и заражать других ВИЧ вот может быть эти люди бы с удовольствием работали на фабриках и заводах это ну, звучит так не ахти фабриках и заводах фабрики и заводы нормальная вещь вообще вот. ну хорошо да. давайте мы перейдем к следующему вопросу а для этого я должен его вспомнить как ты относишься и мог бы ли ты порекомендовать нашим зрителям youtube зрителям маски насколько они эффективны насколько это вообще смотрится насколько это оправдано носить маску и пытаться тем самым предотвратить свое собственное заражение ну во-первых учитывая тот факт что в россии Два... Я имею в виду не карнавальные маски, а медицинские маски. Конечно, да, конечно. Да. Но просто, медицинские что медицинские если не понял, маски мы, да. и костюмы медсестры. Я понял. Костюмы медсестры. Да. А, учит, учитывая то, что, тот факт, что в России сейчас повально э, коронавирусом болеет несколько человек. И э, то на Дальнем а, Востоке, нас, скорее да. всего, да? Ну, не было, было Те, кто отправили к себе домой, э, я считаю, что покупать маски, конечно же, э, можно. Но я не стал покупать маски, экономишь деньги, в том числе. Боже мне следовало ее купить. Вот. Так. Я масками не пользуюсь. Мне скрывать нечего. Не было клава. Да. Так. Вот, ну как бы на на ваше усмотрение. Хотите покупать маски, покупайте. Я, я э, э, однажды у нас уже была похожая ситуация, когда нужно было купить э, наклейку треугольник на машину. Знак, знак шипованных шин, да? Да. Вот я купил этот треугольничек, а его потом отменили, а он так и висит у меня на машине. И вот я теперь как. Вот этот вот езжу. Ты как человек, который слушает а, нашу говорящую голову, а, послушал эту голову, сделал, что она сказала, и теперь себя чувствуешь, как Дожница как сказать. Так, говорящая голова ответственность вводит за неисполнение. А, ты побоялся значит, ответственности говорящей головы. Э, нет. Нет, а что ты побоялся? Нет ты вообще Мили... бесстрашный. Э, э, а, да, не страшный милицейский милицейские и полицейские полицейских испугался да не испугался да я испугался да я испугался полицейских okay. okay. че сейчас буду отнекиваться что не говорить что я не испугался я конечно испугался итак следующий вопрос а, Борис скажи пожалуйста как ты как ты относишься к такому факту? Значит, несколько российских аптек, которые находятся в регионах нашей необъятной страны, решили немножечко схепануть срубить, так сказать, вот этого ажиотажа. И они выпустили лекарство от коронавирусов. То есть да. это представляет собой пакетик, в котором находится белый порошок. Скорее всего, просто какой-то анальгин или, я не знаю, или мел. Мел? Да. И там написано лекарство от коронавируса. Вот что ты можешь... Почему ты это не делаешь? Почему? я, Ну я не делаю, потому что я ютубер. Ну ты уж... Почему я еще до сих пор... это Надо заняться. Надо заняться, да. Да. Что? Как ты к этому относишься? Оправдываешь ли ты это или не оправдываешь? похоже ли эта ситуация на ту когда к несчастью происходит какой-то у нас техногенная катастрофа и в каком-то из наших городов и таксисты резко завышают цены вот не из этой же это плоскости действия давайте разделим мух отдельно это я про таксистов и котлеты Отдельно. Это это про коронавирус? Это я, это я про все остальное. Про, да, про, про аптеки. Ладно, я шучу. Наоборот, котлеты это таксисты, а мухи... В общем, короче, вот так вот мы их разведем. Давай разведем. Почему мухи не котлеты? Да. Почему, таксисты? почему из мух не делают котлеты? <свят> Ладно. А, а, сначала я отвечу про аптеки. Конечно же, да. Конечно же, я поддерживаю то, что а, кто-то... А, Имеет возможность и зарабатывает на глупости других людей То есть ты поддерживаешь инициативу? Я поддерживаю, они молодцы Они молодцы, молодцы На, на, на безумцах надо зарабатывать на, Не на безумцах, а на людей, вот, которые ведутся вот на всякую ерунду В России очень много, кстати, на этом зарабатывается ну, а, таких людей? Но! С другой стороны, я даже чувствую, я, что на мне зарабатывает. Я, ну, не, я не, поддерживаю тех людей, которые покупают эти лекарства, угу. вот, потому что, во-первых, нужно коронавирусом сначала заболеть, чтобы поставили диагноз, что это реально коронавирус, и только потом дадут терапию, потому что, э, ну, я уже слышал, что уже и наши там вакцину какую-то изобрели, вот. до марта месяца. Причем. Да, ва вакцина простая. Я тоже изобрел вакцину для себя, я ее принимаю один. Вот могу поделиться этой вакциной. Не ведитесь на эту чушь. Хорошая. Очень хорошая, очень очень хорошая да. вакцина, да. да. А, что касается таксистов, вот здесь я против, потому что когда проис... Вот была ситуация в Домодедва, по-моему, взорвали, да, когда начинают просто на чужом... Вот есть. Вот две большие разницы: зарабатывать на чьей-то глупости, на, жадность, на, жадности, чьей на а? жадности, на жадности, ну, на жадность она ведет, глупость. глупость к жадности ведет. И, кстати, наоборот тоже иногда бывает. Но здесь это чрезвычайная ситуация, пострадали люди, вот. И здесь наоборот, в нормальные люди, я не говорю в нормальных странах, я говорю нормальные люди. В таких ситуациях вообще бесплатно возят Если, вот я сейчас обращаюсь ко всем таксистам Которые завышали и будут завышать цены в таких ситуациях Ну как бы... ну Горите вы в аду Да, вот, гореть вам в аду, ребята Итак, подведем а, некую черту и... Спросим нашего уважаемого гостя Бориса, как нашим зрителям, как нашим гражданам следует относиться к коронавирусу и какие бы лично ты дал рекомендации. Для начала я расскажу, как я отношусь к коронавирусу. По тексту было, наверное, заметно, что я отношусь к этому как к большой лжи. Шумиху в СМИ я воспринимаю как способ можно сказать грубое слово. Какое? Засрать. Нормально. Шумиху в СМИ я воспринимаю как способ засрать информационное поле. И все остальное я воспринимаю с юмором. То есть я считаю, что коронавирус, если и есть, то он не так опасен, как его малюют. Как относиться гражданам к коронавирусу и вообще вот ко всей этой информации да ко всей этой ситуации но это дело ваше это дело ваше можете купить себе килограмм масок вот можете купить себе вот это вот порошок лекарства так, от лекарства да. можете купить еще много разных лекарств которые возможно помогут от этого это ваше дело, это ваши, так сказать, ваше право. Как бы я рекомендовать. Я не доктор. Рекомендовать ничего не могу. Да, назначать ничего не могу, но скажу, что все это полный фейк и бояться нам нечего. Да, мое отношение, что это полный фейк. Вот. То есть я верю в то, что это ерунда. Ну, наверное, на этом все вроде как, все а, обсудили или еще? Мы не все еще обсудили. Мы можем продолжить обсуждать э, в комментариях. Да, вы давайте можете, обсудим в комментариях. Да, можете написать, э, какой я э, и дальше, что, что вы думаете обо мне, например. Также вы можете то же самое написать об Антоне или об Антоне противоположно написать. Э, можете вообще э, ничего не написать, главное пишите комментарий. Спасибо, увидимся. Пока. Пока.